Добрый вечер, друзья. Э, с, вами, э, с вами... С вами, с э, вами. Мы сейчас будем... Э, проект обмен разумов у нас. Мы сейчас будем... Э, по теме снимать видео э, ПК для чайников вроде меня. Вот я совершенно... Совершенно чайник. Но мне надо что сделать? Мне надо... Э, показать, как э, скачать, установить скайп. Э, почему? Потому что... Э, Потому что это на. Потому что это надо, в общем-то. <coughs> Набираем Skype. Skype скачать. Да, Skype онлайн. Новый Skype. Встречайте обновления. Скачать новый Skype. Скачать Skype бесплатно. Ну вот хотя бы вот такой какой нибудь нет какой то не такой он скачаем да с сайта так узнайте больше нет вообще то это Вообще-то это какой-то не тот сайт на самом деле. Это у нас обновление. Так, встречать обновление? Нет, мы не хотим встречать обновление, потому что бывает разное. Скачать. Skype. Ну вот хотя бы старую версию хотим скачать. Да, вот это, с этого сайта я уже скачивал. Версии для Windows, допустим. Какое-то время у меня было этих скайпов штук десять, наверное. Так. Ну, скачаем, допустим, вот эту. Windows 7, да, нам подходит? Да. Скачаем. В принципе, это можно сделать гораздо проще, да, скачать с официального сайта. Только я что-то давненько не видел э, сайта официального скайпа. Можно попробовать его поискать, конечно. Да, еще удалить бывает тяжело, потому что у меня такой скайп, который не так просто удалить. Он почему-то намертво прирос. Тут, как и другие программы. Ну, я, собственно, и снимаю уроки пока для чайников. Вроде меня. Поэтому я совершенно в этом вопросе. Вот, это что-то такое более родное. Более родное, но совершенно как-то не похоже на, на официальный сайт. Может быть перевели... Нет, не знаю, я что-то мне как-то... <свёздят> не узнаю я, в общем, не узнаю вас в гриме. Не узнаю вас в гриме. Ну ладно, откроем то, что мы скачали. А, мы еще мы не скачали. Вот, а зачем он нужен, собственно, там можно а, и говорить, да, как по телефону, только совершать звонки и видеозвонки, и, и просто звонки голосовые, и можно еще много чего делать, и также сообщения писать, и а, также создавать беседы, также для обучения можно использовать Skype, и для различных а для, для обучения опять же персонального или группового обучения и также для работы можно скачать версию да там будут допустим несколько сотрудников ваших или просто команда какая-то ваша рабочая да в скайпе будут отдельно даже. Может быть, у вас один скайп. Раньше у меня был один скайп, и там добавлялись все, кого я находил по работе. Это был кошмар вообще-то. Потому что одно дело в скайп, в котором вы общаетесь с друзьями, другое дело работы. Там все это перемешивается, еще приходят какие-то спам, конечно, туда тоже приходят, как в любую программу, там как в почту бывает. Бывает такое, что странные вещи происходят. Поэтому э, лучше, лучше, конечно, чтобы был, если для работы другой, другая версия была у вас скайпа. И для обучения. А, а, для, Но ну, это кому как нравится. Кто, может быть у кого-то в скайпе контактов вообще нету, Тот может и одним пользоваться. Там можно также демонстрацию экрана. Почему удобно? Потому что можно, например, по скайпу показать, что делать, допустим, на компьютере. включайте демонстрацию экрана своего, да, и показываете, как делаете то или иное действие. Также и ваш собеседник тоже может включить демонстрацию своего экрана и показать, как он что-то делает, и вы увидите что он делал. То есть, и вы его можете научить, и он вас может научить. Ну, и а, если это видео, да, если есть камера, а, то естественно, тут любые уроки можно проводить. И по иностранным языкам, и а, а, по всему чему угодно можно проводить уроки. Поэтому хорошая такая штука. А платные там а, естественно, а, это звонки на телефоны. Телефонные номера. Они там платные. Одно время я даже пользовался, когда работал э, диспетчером, я пользовался, э, положил денег на счет Skype и пользовался прямо с сайта, звонил. То есть мне не надо было э, телефонную труб, э, трубку набирать Все время. На сайтах есть телефоны, и они... Сразу там такой значок скайпа, и можно позвонить прямо с, э, с сайта. Ну, это, конечно, дорогое удовольствие, но мне просто было так удобнее. Потому что мне надо было много звонков сделать. И э, для этого, э, в общем-то, ну, не помню, не такую уж большую сумму, сумму я положил. Может быть, 600 рублей. Э, это просто чисто так из... Из того, чтобы попробовать э, э, гарнитуры тогда же, по-моему, у меня появилась. Вроде бы, я даже не помню. Давно было это еще. Для э, работы для э, фирмы техносервиса. Она сейчас не знаю, существует или нет. Также сайт на Виксе я делал. И также звонки совершал и предлагал услуги ремонт электросварки это в общем для, для тех будет полезно кто может быть тоже хочет подрабатывать на дому да и найдет человека такого то есть это в каждом городе индивидуально да есть такой человек который у которого небольшая фирма и ему нужен нужен диспетчер оператор диспетчер но сейчас оператор диспетчер не бу... но редко бывает что только с телефоном. Сейчас с компьютером очень много связано, поэтому надо знать какие-то вещи, которые связаны с компьютером. Сейчас уже такое время, что просто на бумажке, то есть звонить кому-то и потом записывать на бумажке, потом перезванивать. Это... Сейчас все быстро надо работодателю, и поэтому он просит уметь электронной почты пользоваться, программами некоторыми. Ну, а в том числе и скайпом. Ну, хотя где-то это не обязательно, где-то это приветствуется. В общем, во всяком случае, не помешает. А также для общения можно. То есть и для работы, для общения, для обучения. Вот хорошая прогр программа. <coughs> я думаю, что... Вот, ну, на этот... Этот сайт я, честно говоря, не знаю с этого я скачивал то есть этот сайт тут еще не было яндекс браузеров может были я не помню так ну вот запустим запустим просто два раза нажмем левой кнопкой и он у нас до да, skype э, загружено, ну давайте загрузим Мы согласны, как всегда, установите Bing. Ну, Bing, конечно, мне очень нравится, но, но пока что у меня а, не, не Bing. Да, поисковик нравится очень, но он а, пока мало кто знает про него. Еще по, Все Яндекс обычно, Google, да, а, поисковик Bing тоже, тоже есть, и он... И он мне очень симпатичен. Так, ну это... Вот, раньше скайп был без рекламы. Просто была такая, такая программа скайп, и э, никакой рекламы там не было. Ну, видимо, потому что у нас платить-то очень... Как бы... Не особо не особо у нас деньги насчет Skype. Зачем мы класть и звонить, да, если можно, если можно поговорить поговорить, а позвонить можно и по телефону через оператора, да, через различные там тарифы, да, которые тоже есть и безлимитные, и разные другие. Поэтому а скайпу тоже, наверное, надо было как-то как заработать. на рекламе все что вполне понятно и разработчикам тоже и наш сайт собственно тоже он на рекламе пытается заработать то есть на на продвижение до да, разных других сайтов и наших партнеров на это я говорю про проект рекламный шалаш да вот мой логин skype войти до да? Далее. Введите пароль. Ну, попробуем. Ну, пароль это как всегда. Создать учетную запись создадим. Просто я тут объединил две учетные записи зачем-то. Не пойми зачем. И а. это что такое? Видите пароль еще раз и все. Вот это все вот это, да? Ну пожалуйста. У меня секретов нет. Да, интересно. Или получите новый, новый адрес электронной почты. Нет, у меня есть электронная почта. Почему? другая почта это другая почта создать пароль мы отправим вам сообщение а, со ссылкой а, да ради бога так может быть у меня здесь А, вот раньше этого не было. Понятно. Раньше у меня был другой пароль. А, ну хорошо. Так. Так, почтовый индекс. Ну, я думаю, индекс не обязательно. Так, так, так, так, что у нас тут? Ой, ой, ой, ой, да. Откопали год рождения. Так, э, пол выбрали. Помогите нам защитить... Э, да, помогите. Конечно, мы вам поможем. Так, республика. Номер. Введите символы. Введем. Введем символы. Так. Потом 4, потом R, потом 3, потом... Нет, потом так, потом G, потом, по-моему, маленькая эта буква интересна. Или большая. Маленько. Том Д. Так, создать. Отправлено электронное письмо да да да да да ради бога код безопасности сейчас проверим почту принадлежит вам что там у нас? 0561. Хорошо. Вот, всю секретную информацию. А это вообще шо вот это такое? Может, уже у меня тут все сломано, что ли? А что надо-то? Электронную почту? Ну, пожалуйста. Введите пароль. Да, если бы я помнил пароль, было бы все гораздо проще. Да, видите как, в почту мне тоже не зайти, потому что я эм, вышел... Две записи у меня объединены. Microsoft и Skype. Я вышел из Skype, а вышел из учетной записи. Microsoft. Пароль я придумал, да? А, пароль же я придумал? Придумал. Но сейчас мы его... Да, спасибо, спасибо. Да-да-да, окей. Можете вернуться к своим делам. А -а -а -а. Да. И вот так мы возвращаемся, значит, к, к своим делам. И что нам надо? А, понятно. Сейчас ведем. Проверьте звук и видео. Продолжить. Нет, мы себя не видим, зато прекрасно слышим. Раз-раз. Разрешить. Не разрешать. Так, продолжить. Добавить аватар. Сдайте автопортрет. Сейчас создадим прекрасным. Да, офигенный у меня теперь скайп. Здесь у нас никого нет. И э, вот, очень прекрасно. Опять же, у меня э, скайп получился вместе с учетной записью Microsoft с новым паролем. О, господи, кто это? Ну, я понял, спасибо. Вот, собственно, ничего такого сложного, но э, только что вот такое учетная запись и как бы Skype э, не обязательно объединяется с запись записью Microsoft, можно и отдельно. Но у меня почему-то она объединилась. Вот такие вот дела. Что-то как-то подозрительная вот эта надпись была, может быть, может быть, что-то э, где-то э, там сбой произошел, так же как и в Яндекс. Э, в Яндекс-кошельке тоже там произошел сбой, поэтому э, подозрительная была надпись. Ну, собственно говоря, и ничего страшного. Ничего страшного. Да. ничего страшного по крайней мере по крайней мере в моем скайпе теперь вообще э, все прекрасно да вообще все прекрасно и э, Так вот мне интересно, а где а, а где же мой где же мой логин-то? Вообще-то как меня теперь в скайпе найти-то? Учетные записи. Настроение. <клёп> <клёп> настроение. А... Ладно. Настроение, настроение. настроение. Вот. Да. Показать полный профиль. Покажите, пожалуйста. Управление учетной записью. Из скайпа у нас все уходит куда? У нас из скайпа все уходит... Um, ссылки открываются в Firefox в другом браузере. Нет, мне все-таки очень интересно. Ой, и браузер какой-то новый. Мне интересно, просто где мой, где мой э, логин Корея 1610, где он здесь, в этом моем новом скайпе, с моим новым паролем, моей учетной записью, которая э, которая в строгом секрете все содержится. Да, логин скайп. Хорошо. Проверим просто на всякий случай. Вот также можно уйти через Facebook. Вот. А, ну правильно, я же, я же создавал э, другую учетную запись просто Владимир Шаров. А, я понял, понял. Все, все понятно. До свидания, до свидания, до свидания. Вот. Ну собственно, э, собственно что я что я хотел сказать, что скачать, установить Skype и не так не так то это все сложно а, не так то все это сложно единственно что а... единственное что надо желательно бы конечно с сайта официального скачивать. попробуем сделать такую вот такую штуку и напишем с официального сайта. Ну, так вот, видите, как бы, вот опять он пишет Skype на всех устройствах с одной учетной записью. Так, здесь мы уже скачивали. Да, как мы видим, у Skype и Microsoft большие планы на будущее. Компания Skype теперь входит в состав Microsoft. Ну вот, собственно, что мы и видим. Что мы и видим, что она теперь входит в состав Microsoft. Как бы. Ну и бог-то с ним. Да, и пусть входит, просто мне немножко, э, немножко мне э, непонятно куда, э, как же мне войти под своим, э, под своим э, с, старым, э, ну может быть, может быть, да, Корея 1610 года, может быть это уже, да, это у меня был год на самом деле. Почему-то такой год был, не знаю. Может быть, что-то там было такое в этом 1610 году. Я сам, честно говоря, не знаю. Ну и ладно, пускай пока будет так. А потом, может быть, другой скайп будет. С новой учетной записью. А может быть и со старой записью. И с новой фотографией. Может даже и с камерой. То есть смысл в чем? Смысл в том, что здесь все уже... Ä, все просто. Вот я в сети могу кого-нибудь найти, если закачу вот поиск. Да, кого найти. Закачу, буду искать. И кто в скайпе за... есть, того я найду. А... Вот, меня найти теперь... Теперь очень просто в скайпе. Просто набрать Владимир Шаров, да, в сети с обучающим настроением, а, да, вот настроение обучающее обо мне в двух словах Город. Где же мое обучающее? Да, обучающее настроение, куда пропало обучающее. А, это сейчас я нажал, и сейчас мы снова попадем. Нет, нет, нет, не хочу я. Не хочу я управлять. Управлять не хочу. Да, мне тут государством предлагали управлять. Э -э Сайт SuperJab меня приглашал на должность президента. Но, как вы видите, человек с таким уровнем владения компьютером, то есть по полный чайник вообще. Управлять государством не в состоянии. Поэтому э, на этом наш обучающий урок заканчивается. Э, всем спасибо, всем удачи, до новых встреч!